Добрый вечер, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим следующий анонимный вопрос. Хотя, может быть, он и не такой уж анонимный, поскольку вопрос задавался вполне открыто. Имя известного человека зовут Светлана. Ну и она свои данные оставила в свободном доступе для того, чтобы ответить на такие вопросы. Почему у человека есть какие-то проблемы в личной жизни, трудности в работе, что-то не так со здоровьем. Вот сегодня мы как раз будем пытаться рассмотреть эти вопросы. Ну, Прежде чем начать прогноз, я бы хотела еще может раз представиться для тех, кто, возможно, меня не знает, видит меня первый раз. Меня зовут Наталья, фамилия Костюк. Я увлекаюсь астрологией, увлекаюсь, но ну, уже давно работаю в этой области на профессиональном уровне. Увлекаюсь с 2005 года, начала ее изучать. И можно сказать, что астрология это мое детище. Я ее люблю, обожаю и верю в нее. Скажем так, верю в нее, знаете, как, ну, как когда-то сказала. Галилео Галилей перед смертью про планету Земля. И все-таки она вертится. Так вот, для меня астрология, она все-таки работает. И это тщательно исследовано многими годами, многими консультациями, сопоставлено с судьбами людей людей. Поэтому я в нее верю. Ну и думаю, те, кто смотрит этот канал, тоже, наверное, в нее верят. Ну хорошо. Прежде чем приступить к астрологическому прогнозу, как обычно, давайте посмотрим на психологический портрет человека Похшановской. Ну, первая треть. Жизни по Солнцу идет. Солнце это радость, это семья, это любовь. Ну, достаточно легкая должна была быть жизнь до 25 лет, ну, плюс-минус. Вторая треть идет по колеснице. Это указание на то, что человек мог поменять место жительства или же. Как-то в его жизни очень многое приходилось контролировать Держать, может быть, свои эмоции под контролем Держать свою жизнь под контролем, свои средства под контролем Хотя очень-очень часто все-таки эта карта указывает на переезды В принципе, раки, которые рождены в июле, очень часто меняют место жительства И третья часть, которая уже включается там после 45 приблизительно это маг. То есть человек станет магом своей жизни, станет мастером своего дела, что-то начнет воплощать, реализовывать очень и очень активно. Что касается его, ее слабостей и, ну, скажем так, места... Слабое место, то, которое связано с фобиями, страхами. Император. Император говорит о том, что возможны проблемы с мужчинами. Также у человека может быть слишком сильно выражена мужская часть. И человеку трудно быть женственной. Ну, если это девочка, а это у нас на данный момент девочка. Ну и, в принципе, эта карта говорит о проблемах с мужчинами. Но... Я, здесь есть подсказка, э, человеку нужно соблюдать равновесие, ни в коем случае не конфликтовать с мужчинами. И может быть даже где-то в чем-то жертвовать, идти на уступки и приводить таким образом в баланс отношения с ними. Интересно, что если говорить о миссии человека, вот она идет по седьмому аркану «Жрец», то здесь есть четкое указание на то, что человеку важно заниматься своим родом Улучшать свои взаимоотношения со своей семьей, со своим близким мужчиной, со своим отцом Быть даже психологом, постараться познать себя, стараться познавать близких, гармонизировать отношения То цель вашей жизни это семья и гармонизация отношений внутри семьи Давайте посмотрим основные задачи По основным задачам я вижу, что в центре формулы так, должна быть социализация. Человек должен был, по идее, очень быстро как-то включиться в социум, быстро себя как-то проявить. Я вижу, что и стремление к семье было немножко. Здесь есть указание на излишнюю мужественность и желание как-то добиваться своего любой ценой или очень быстро. То есть нетерпение, импульсивность по мужчинам здесь есть два варианта мужчин Первый это или мужчины обманщики пьяницы ну извините может быть такое то склонное к каким-то пагубным привычкам и второй вариант мужчин это мужчина свободный может быть связан с техникой очень увлечен может быть какими-то науками исследованиями очень дружелюбный и, возможно, даже не ревнивый. Этот вариант для вас был бы ну, в плане земного проживания более благоприятен, ну, если говорить о комфорте. А вот первый вариант – это, знаете, как будто бы для того, чтобы вы как-то себя лучше узнали, познали и перешли к духовному росту, то есть самосовершенствовались. Также есть указание на то, что у вас… Ну, буквально в прошлом году точка жизни прошлась по Плутону, а Плутон, он, как правило, несет очень серьезные изменения в жизни человека. Ну, давайте посмотрим, где он у вас находится. Так, а где ваш Плутон? Лутун у вас находится не в самом сильном положении, он связан с ну, вблизи девятого дома, между восьмой и девятой. Здесь может быть тема наследства, тема денег партнера, и ну, в плане иностранных каких-то предприятий ну, маловероятно. Честно говоря, даже не знаю, ну, отпишитесь потом, я не, не чувствую, чтобы вас как-то очень сильно задело. Это точка. Ну, разве что, может быть, что-то ухудшилось в материальном плане. Вот так вот. Или, или меньше стали вам платить, или у вашего супруга меньше стало денег. Ну, вот как-то так. А теперь самое главное. Вообще, откуда растут ноги у всех ваших проблем? Ну, хотя это не проблема, это наоборот область для самосовершенствования, для роста. У вас тройной тау квадрат Квадраты в карте всегда говорят о энергии, о, о большой энергии, о том, куда мы ее направляем с целью ну, как-то гармонизировать себя в тех областях, в которых э, находятся аспекты, говорящие об этом. Ну, смотрим. Для вас это, во-первых, оппозиция Урана к Луне и Клелит. На самом деле Луна, вы знаете, вот тут мне кто-то говорил, что не. Ну, кто-то говорил, не, не ну, уверены ли вы в том, что та информация, которую вы даете без ректификации, она верная. Ну, вы знаете, Луна, она и в Африке Луна. Также и Венера, и остальные планеты. Вне зависимости от времени, они, как правило, если уж образовывают аспект отрицательный или положительный, то он будет. Время говорит только лишь, оно показывает только лишь э, наши сферы жизни, то есть на что влияет планета, находящаяся в том или ином доме. Ну вот, вы родились в 1930, вот ваш первый дом в Козероге. Там, третий дом у вас овня второе водолея луна находится в третьем доме ну и что все равно луна это взаимоотношение с матерью все равно луна это мать и если уж она образует оппозицию к урану то в каком бы доме она ни находилась все равно она будет иметь отрицательный аспект который может проявляться в вашем характере например как импульсивность а еще он говорит о том, что, возможно, у вас с матью были нелегкие отношения, сложные отношения. Пожалуйста, отпишитесь, жива ли здорова ваша мать. Надеюсь, что да. Но может быть. Может быть, вот она для вас была как раздражающий фактор. То есть вам было вот как-то трудно с ней поладить и находиться в гармоничных отношениях. Хотя она ну, может быть совершенно замечательным человеком, но вот на вас она могла воздействовать именно так, по таким аспектам. Из-за этой вот оппозиции, поскольку Луна это наше чувство, а Уран он дает импульс и он дает знаете, взрыв. То есть, Луна, находясь в аспекте с Ураном, она всегда вот колбасит эту Луну, она не дает ей покоя. Ну и, собственно, здесь еще вот ваша личная может быть обидчивость, перемена настроения. Но, учитывая, что еще в третьем доме, вот здесь как раз время рождения важно, возможно, здесь еще указание на то, что вы или часто часто переезжаете с места на место, но это не жизнь, это просто перемена своей локации. То есть вам трудно усидеть на одном месте. Возможно, ваша деятельность как-то связана с частой, сменой мест, с частой сменой местонахождения. А еще это указание на то, что транспорт, если бы он у вас был, то он бы часто ломался. Ну и в принципе нехорошо вам ездить за рулем здесь есть определенная опасность для вас причем учитывая что еще здесь и лилит в соединении лилит это точка искушения она находится в соединении с луной и это четкое указание на то что у вас всегда будут проблемы с близкой женщиной то бишь с матерью ну и вообще семейную жизнь вам гармоничную построить будет достаточно сложно это кармическая необходимость это ваша задача привести к гармонии то что-то отработать по теме семьи по теме матери причем здесь у вас еще и четвертый дом который отвечает за дом за семью он находится в хорошем знаке здесь у вас юпитер который приумножает материальные ценности, например. Но здесь находится южный узел. Он говорит о том, что для вас эта тема отработанная. И вам в данном воплощении важно стремиться к развитию себя как личности, как профессионала, стремиться ну, выбрать какую-то профессию, которая станет очень важным делом в вашей жизни. Кстати, еще и оппозиция «Луна» Уран может указывать часто на работу с техникой. Это может быть вам интересно. Или же удаленная работа, или же через интернет с большими коллективами. Что еще здесь интересного у вас? Если, например, говорить о мужской и женской энергии, то по стихиям у вас здесь получается 50 на 50. Вы достаточно усидчивы. И еще очень часто когда южный узел оказывается в четвертом доме человека вот бывают трудности с зачатием хорошо как это проработать просто приводить ну просто знаете что это ваша особенность вот и все это такая ваша особенность никуда от нее не денешься и с этим важно жить с этим важно примириться и стараться просто гармонизировать себя стараться, может быть, даже какие-то практики делать с целью уладить вот не, не, некоторый внутренний конфликт. Причем Луна у вас, ну, она, поскольку она отвечает за семью, она еще в оппозиции к Урану может давать склонность к неожиданным разрывам, разводам. Плюс у вас Луна является управителем седьмого дома, отвечающего за партнерство. Это прям явный намек на то, что могут быть разрывы с, в отношениях разводы с вашими партнерами, но. Если, в принципе, ваш муж человек хороший, ну, может быть и не стоит. Если говорить вообще о вашем партнерстве, здесь у вас действительно эта тема очень активная, я еще могу сказать, что вы очень зависимы от чужого мнения, Для вас не все равно, что о вас подумают другие, что скажут. Плюс ваша самооценка зависит от мнения других. Есть предположение, что, возможно, в детстве. Вас мало хвалили, или вы заслуживали любовь. Вот как-то вот могли вас не любить просто за то, что вы есть, а обязательно вы вот должны за что-то. То, то что-то нужно было сделать, за какой-то поступок, и в результате у вас вот сформировалась некоторая такая вот заниженная самооценка. Вы знаете, вот девочка отличница, то есть нужно быть идеальной, тогда меня будут любить. Поскольку Сатурн в зоне льва. Вот смотрите, лев ⁇ это творчество, а Сатурн, он всегда все сковывает. И получается, что он сковывает ваше ядро, ваше сердце, ваше творческое начало. То есть у вас могут быть очень серьезные внутренние конфликты. Причем зажатость внутренняя. Причем еще и Сатурн в соединении с Венерой. Это прям очень-очень серьезное указание на то, что человек... Зажат эмоционально, он боится показывать свои чувства, он не уверен в себе, то есть у него внутри некоторый хаос, он хочет одного, показывает другое и из-за сильной зажатости не может полностью проявить вот себя, свои чувства, свои эмоции во всей красе. Очень сильное ваше место, это ваша голова, то есть вы склонны к таким глубоким размышлениям, к четкому структурированному мышлению здесь конечно немножко меркурий поражен солнцем поражен в каком плане но ну, он слишком близко к нему расположен и ну, ну, благодаря тому что все-таки в разных знаках то я надеюсь что он особо сильно не сжигает ваш меркурий поскольку меркурий отвечает за мышление и благодаря сатурну он наоборот вам придает какую то строгость мышления четкость основательность так, ваш Марс в Деве – это скрупулезность, это детали. Ну, вы знаете, у вас идеальная карта для бухгалтера, например. А еще для человека, да, финансиста, тем более, что Марс в восьмом доме. Восьмой дом всегда отвечает за чужие ресурсы, хорошо работать с чужими ресурсами. Еще всегда, когда я вижу Деву, ну, и в Деве, деве какую-то важную планету, это может быть еще и, например и медицина это может быть все что ну, что-то что-то связанное с химией это могут быть и продукты питания вот знаете как нужно что-то собирать когда в чем-то требуется скрупулезность точность причем к вам действительно вот люди бы шли хорошо давайте посмотрим откуда к вам идут деньги второй дом в водолее уран Смотрите, девятый дом. Девятый. Ну, наверное, для вас, во-первых, у вас всегда будут клиенты, если ваша работа связана с клиентами. Видите, сколько планет в зоне партнерства. Но поскольку уран в девятом доме, девятый дом она за что отвечает? За юридическую сферу, за. И за все, что связано за границей, со всем, что далеко, высоко и так далее. Вы говорили, что у вас сложности семейной жизни, но здесь, я все-таки полагаю, больше связано именно с особенностями вашего характера. Надо немножко менять свой характер тогда, и отношения будут налаживаться, потому что я смотрю карту мужа, в принципе, она неплохая. Видите, сколько здесь зеленых аспектов, то есть человек достаточно гармоничен. Причем у него есть указание на то, что он еще и зарабатывать хорошо будет, что он очень оптимистичен что его любят люди он умеет располагать к себе при совмещении ваших карт здесь так интересно смотрите его венера соединяется с вашим кармическим узлом но ну, мы не знаем точно его время рождения вы мне не сказали ну предпо я, я предполагаю что вполне возможно его Луна в соединении с вашей Луной в одном знаке. И можно сказать, что между вами действительно очень хорошее взаимопонимание. И ну, вы друг друга отлично понимаете. И завязаны еще и кармическими узлами. Здесь это очень четко видно по, по карте. И для вас это ну, действительно хороший вариант. Причем я вижу, что он такой по характеру чуть помягче наверное ну, чем вы поскольку марс в раке он никогда не действует открыто с открытым забралом интересно еще что его сатурн прям точно на вашем асценденте то есть он серьезно вас воспринимает и кстати может воспринимать вас немножко критично так знаете так немножечко как будто бы одергивать в каких то моментах но я могу сказать что по совместимости между вами очень сильные завязки ну, и для вас э, этот человек он ну, неплохой вариант если говорить о вашем здоровье в принципе обращайте внимание на горло здесь может быть проблема мочеполовая система кстати оппозиция лунный курану часто показывает трудности с зачатием в принципе поскольку луна является сигнификатором зачатия и что еще сердце обратите ну конечно же жкт поскольку всех раков может беспокоить представители знака рак может беспокоить жел желудочно-кишечный тракт и плюс три планеты во льве это еще и сердце сердечная чакра сердечко пожалуйста поберегите еще в меньшей степени но идет бронхи бронхи легкие по состоянию у нас здесь и сейчас. Интересно, что как раз вот Луна находится в прям проходит по вашей Луне, а Венера проходит по вашей высшей точке гороскопа, как раз вот она где-то в том месте, где у вашего мужа находится. То есть чем-то зеркалит отзеркаливает то есть, день, там 22 23 сентября, отзеркаливает карту вашего мужа. Очень похоже. Ну что я могу вам сказать? Могу сказать, что когда Уран заходит в четвертый дом, как правило, четвертый дом семьи, он, как правило, несет какие-то перемены. Это может быть огромное желание свободы в стенах своего дома. Часто идут разрывы по этим транзитам. Человек чувствует себя скованным, ему хочется себя как-то сделать свободным, снять оковы, требует в себе свободы, действий. Бывают неожиданные переезды, смены места жительства. Может быть, кстати, неожиданные зачатия, если для вас это актуально. Учитывая, что Сатурн ретроградный, вы можете чувствовать немножко, знаете, ну, какую-то внутреннюю скованность. Вообще, я, я вижу, что вы как-то, знаете, за последних пару лет ну, много чего пережили, каких-то серьезных трансформаций в свою жизнь. Но где-то вот после числа 18 октября, когда Сатурн станет прямым, вас начнет потихонечку отпускать и появится больше свободы действий. Ну, из приятного у вас должна быть какая-то удача, связанная с недвижимостью, с домом, с семьей. Ну, что-то должно прибыть. Вы знаете, по работе, по финансам ну у вас как-то со второй половины ноября должно пойти. Во-первых, видите, планеты очень важны в вашем первом доме, которые будут вам помогать активничать. Они все станут прямыми. Венера зайдет сюда, и она в декабре соединится с Плутоном. Опять же, в первом доме. И образует тригон к Юпитеру. Так, А ваш Юпитер... Опять в четвертом доме. Знаете, у вас какая-то идет удача в стенах вашего дома и вашей семьи. Это либо зачатие, либо какое-то очень важное приобретение, дорогое приобретение, удача. Ну вот я даже смотрю соляр. Это прогноз ваш личный с 19 июля этого года по 19 июля следующего. У вас здесь есть четкие указания, что возможен или переезд. Луна попадает в десятый дом. Переезд или, знаете, как отчуждение что ли друг от друга. Ну какие-то тут у вас не очень приятные моменты. И еще здесь может быть, знаете, еще, еще что из-за по по болезни чей-то могут быть проблемки. Если вас что-то серьезно беспокоит в сфере здоровья, то вам совет в этом году серьезно этим заняться, не откладывать, потому что здесь есть указания на возможное частое лечение, либо обращение медицинским организациям. Вы знаете, я бы даже сказала, что, наверное, работа это меньше, что вас, по идее, должно волновать в этом году. Как-то больше внимания нужно уделить максимально себе, своему здоровью, своим близким. Но учитывая, что очень хорошие аспекты идут к тому месту, где вы проживаете, то я думаю, что ну, все должно быть, будет решено очень благоприятно для вас. Ну смотрите на вопрос, что делать, вот мне бы еще хотел сказать. Ну вот когда мне люди говорят, что и не так делаете, да все вы так делаете, вы все делаете, исходя из того, из чего вы состоите, то есть какие вы есть, так вы и действуете, но если мы хотим что-то изменить в нашей жизни, то для этого нам нужно что-то менять в своем характере, то есть какие-то свои черты, но в вашем случае здесь очень четко прям кричит, но и вам это на самом деле будет сложно сделать, поскольку есть вещи, которые от нас не зависят ну как можно там успокоить свои мысли если они есть ну, какими-то другими мыслями научиться себя переубеждать то есть, если что-то беспокоит если есть какая-то тревожность значит нужно как-то себя убеждать в том что может быть это не так важно то что то о чем мы тревожимся или есть еще такой интересный трюк у психологов они предлагают но довести ситуацию до абсурда, до конца. Вот, например, вы не можете успокоиться. Вот представьте себе, что случится, если это произойдет. Вот, чаще всего человек боится неопределенности. И как только вот он дойдет до определенности, какой бы она ни была, ну, он успокаивается. Поэтому, если вас что-то тревожит, просто доводите это до логического конца вот, в своей голове. Когда вам будет понятно, чем это закончится и как вы потом будете действовать, вам будет легче. Ну и по узлам здесь есть, конечно же, очень четкое указание на то, что вам нужно идти по своему пути, научиться быть пробивным, пробивной, смелой, как скорпион, уметь строить стратегии, двигаться по карьерной лестнице, найти свое место в этой жизни, не в семье, не быть в четырех стенах, а именно найти профессию, которая по душе, которой нравится заниматься. Не ради денег, а та, которая готова заниматься бесплатно. Ну, конечно, хорошо, если я вам за нее будут платить. Еще скорпионная энергия, она часто связана с чужими ресурсами. То есть научиться работать с ресурсами других людей. Это может быть и банковская сфера, и кредитная сфера. Ну, в вашем случае, наверное, все-таки просто научиться работать. Ну, я, я не вижу, что вы относитесь к людям, которые могут работать сами на себя. Ну, как-то у вас больше идет... Работа в коллективе. Да, и начальство вас слышит, и вы сами можете быть очень хорошим руководителем. Начальство вас слышит, вы сами можете руководить, и красиво это грамотно, причем у вас это будет получаться передавать информацию своим подчиненным. Поэтому, в принципе, кстати, у вас очень много, может быть, подруг есть, с таким, знаете, при статусе, при положении ну, таких обеспеченных материально. Если ваша профессия связана с клиентурой, особенно женской, вот это ваше все. Вам обязательно нужно работать с женщинами. У вас деньги идут через них. что у вас, конечно, здесь сильный стержень мужской, да, сильный. То есть если вы захотите подавить мужчину, вы его подавите. Ну вот вам нужно вот с этой, вот знаете, ну не нужно, а важно вот с этой вот своей мужской частью работать, чтобы больше женского было в характере. Ну, то, что касается основных ваших вопросов в рамках нашей онлайн-консультации, я сегодня просмотрела. Надеюсь, что вам это будет интересно. Ну и всем остальным желающим, напоминаю, пожалуйста, обращайтесь. Я по мере возможности буду рассматривать ваши ситуации также. И до встречи в следующих прогнозах.